Приветствую, ребят, зрители и подписчики моего канала. Пришел на рыбалку, пробурил две лунки, оборудовал себе убежище, так сказать. Вот, смотрите, покажу. Две лунки, прикормил, удочку достал, бур. Вот тут сидеть собрался от ветра. Ветра нету. И что? И что вы думаете? Я забыл дома мотыля и червей. Все обкормил, все прикормил. Все Сейчас вот чаю попью и поеду домой обратно. Потому что... Вот как сказать про такого человека, который торопится на рыбалку, приезжает на рыбалку и узнает, что он оставил дома червей и мотыля. Вот как назвать такого человека? Вот, а такое тоже бывает. Подумал, приеду, сяду, посижу Озеро хорошее Как вам озеро? -то? Ну, озеро я сейчас так попытаюсь показать И вот так вот Самое главное сидеть хорошо, удобно, все блять, пристроил, извините за эмоции И вот такая вот беда так что такое тоже бывает а число сегодня я не помню я знаю, что времени где-то около 12 Января 25 или 26 примерно. И вот, вот, вот, вот, ну вот как, так обидно, так досадно, ну, ну ладно, что делать. Сейчас посижу, чайку попью, зато на природе, на свежем, так сказать, воздухе. Самое главное, рыбу прикормил. А съездить туда-обратно это полтора часа. Так что кто смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Бывало у кого такое, не бывало. Вот. Так что всем до свидания, всем пока. Буду снимать. Может завтра приеду сюда же. Может получится. И закуток останется Посмотрим Сегодня уже Нифига не рыбалка Многие скажут, что в 12 часов поздно Так Я приезжал сюда с 8 часов В темно, когда нечего делать Здесь ничего не клевало Вот попробовал с обеда, думаю, мало ли Поклюет Поймал в прошлый раз 4 окушка А в этот раз Ничего не поймал. В следующий раз будет лучше. Все. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Буду читать. Отвечать. Все. Всем пока. До свидания.